три валот такая защитная иконка, как будто VPN. Как и холла, когда Россия закрыла доступ к Украине, за того, что Крым захватила все нападает на Украину. Ну -ну -ну, и также же захватила захватило VK VPN. И пользовались тем самым я запомнил, холла от первого VPN, которая <свык> потревожила. Но самый лучший это VPN кружочек. <свык> да, бесплатный Ну, нет денег известных вот вроде сказал как с украины можно как с россией можно и тинько банком тоже ценаком хотел конечно же я это все моментов ну, инвестиции для чайников ошибки которые пускают инвестиции начинающий инвесторы. Всем времени Макс Риск. Вторая часть. Не получилось с ней первой часть. Не получилось. Вторая часть. Дополняю. Да, Я сказал про первую часть. Можете ее найти на канале. Вы не поверите, третья часть. Э -э Инвестиций для чайников. Там. <смех> это прикольно. Если чайников ошибки, которые допускают начинающий быстро. Всем привет, Макс Риск. Третья часть. Это ладно. Всем нового, чем больше ролика, тем лучше. <смех> мало, мало, мало. Типа того, все, начинаем. Да смеялись, да? Четвертая часть вот, вышла. Зачем это делать? Вот, ну ладно инвестиции, для отчаяния которые отпускают начинающие инвесторы сам инвести инвестировать тогда сможете смотреть полные уже легче станет смотреть ну, увы, им придется тогда такой контент снимать так, инвестиции я сказал, сказал, сказал вот это вот что я еще не говорил про трейдинг, ну, ну сказал столько трейдинг в части первом скажи поподробнее, что такое трейдинг инвестиции так. в трейдинг, возможно не сказал да возможно. возможно но это как и ставки это же опасно попробуйте тоже вот так вот тестируйте ставки вместится так это поговорили дальше облигации вот это письменный вид со 16 можно или с кем-то подойти там чтобы на кого-то оформить если вы не совершаете это уже просто жестко Школьник у тебя да? И так вот, облигации это стабильно это Вы влаживаете, чтобы они какие-то ракетки Для праздника Новый год и бах, они там верну больше То, что вы у них облигации купили, как я понимаю С разных стран можете покупать, искать в интернете и я не пробую с чему-то надо что нет денег, нужно много денег 100 тысяч долларов, наверное Вот такая, нет мне столько 10 тысяч долларов даже даже еле-еле до 1000 не доходит. Дальше. облигации есть. Инвестиции для чайников. Инвестиции в облигации. Можно, если есть много денег. Так, инвестиции для чайников, которые полностью ничего не знают. Так, рассказал, сказал. Ну, давайте поподробнее еще про криптовалюту. Есть эфириум, коины. Что рекомендую? Сейчас уже тренд проходит коины. Поэтому я вам эфириум, биткоин, я такой биткоин немножко заработаю. Если вы для чайника инвестиции, вот вы билим, то попробуйте биткоин купить, как я. Просто там, кстати, зашел купить биткоин, официальный сайт, и все. Только биткоин покупаю, все потому что только, только, только, только, только такой сайт, все. Вот. И безопасно и для чайников, я чайник тоже В вашем месте. Я тоже был Mm, там нужна только карточка, но ну, потому можете оформить. Или когда вы уже э, исполнили вам уже исполнится 16, вы сможете оформить себя. Так, это же есть. Коросто можно создавать. С любого возраста, конечно, если вам не 16, то вам не будут доверять, и вы не сможете куда-то нести. Мне так уже не доверяют да, не доверяют, не заходит. Потому что не пишут, потому что боятся боится кого-то <смех> тогда буду больше ролика снимать что вы еще боялись чем бы нет посмотрим что будет если до сих пор вы будете меня бояться то знаете что не будет заходить на курс бесплатный между прочим вот никто еще не заходил уже неделя прошло никто не, не души пишите я хочу в курс пить. я скину суку не буду сказать в описании, а то мало людей посмотрит еще. <с press> Зачем Все, дальше давайте. Паркурсы, паркурсы. Э, инвестиции в контент-мейкер. Когда идет контент. Вот я делал вот не смотрю. Бесплатно делал Не ввожу ни цента. Не смотрю. Смотрит, не смотрит. Не не Постараюсь как-то теперь делать как другим 4 потом выключу эту функцию потому что, ну, что не терять когда блокеры заблокеры, что делать только, только одно условие, я буду только влоги потом что вырезает там есть такой только что чтобы лица него было видно и все такое это не запрещено не меня где-то растет это вселенная и тут она решает убрать вас на свет или пап там всякое такое есть свои правила, там вот безопаснее, чем снимай эту игру, бан бан тебе, бан тебе ага. бан канала всякое такое вот, ну там, мейкер. можно инвестировать это выгодно в годовых 25% 35% сказали, мне. 15% бывает меня вообще, наверное, 5 может 10 уже может 15 выросло да, где-то 15 примерно. Может, аж 5 я <сёк> <сёк> на ну, минимум 5 ядовых выросла на ход подожди а доход начну вниз не, не выросла а, если считать, то на 0,50 сотых на 25 от нуля от 0,10 сотов 0,50 если бесплатно делать если вы бедный вот такая у вас процент вырастет я посчитал там нет жаль. Ну, примерно можно вот так вот мекер рекомендую ты когда в долгую игру бывает говорят есть быстрый пробуйте изучать все на сегодня все всем удачи всем пока